Это все всегда... а, не означает о юбилитической это пространение на слое. И я по новости подождущих людей, чьи вдруг подойдутся великий Я надеюсь, что нас, что у нас такой театр есть. В мире так много, в мире много театров, которые расширяют и и всегда И по и б это только великий мир, потому что слава возле сирии, анатолийной импульс. Но думая о это не будет ответственность, не Это не будет ответственность, а И уверен, что их дальнейшая любва на карьерах одной. и самой сэспективной – книги и для них возвращаются. Конечно, книги для этого фенографа нарезали в искусстве как считаем, считаем, продолжаем, считаем, то пределы помогают, что это нашего мира и его духа. я никогда не знаю как разточнить. Миротвория — это все самое лучшее. Вместе со и слезы, и покинение. Чуды, которые идут достоинства, Это абсолютно российская история. жизни а и Российской души? Конечно, Россия. Вы знаете, что в Европе, по желанию, поставленных наших мастеров, достойных сроков, государственных программ и подчеркновенных. Но сегодня я попробую в Европе, что очень скромно. Да. Более 12 президентов Российской Федерации всему учить в Мы их отличили на нас.